В этом видео вы узнаете, как набрать миллион живых подписчиков в Instagram, как их мотивировать, чтобы они не отписывались, как увеличить общий охват постов, вы узнаете, можно ли это сделать бесплатно и что нужно делать прямо сейчас, чтобы запустить стремительный рост вашего инстаграма. Первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться на нашем сайте piragram.ru. После этого система предложит вам подписаться на 11 аккаунтов. Это аккаунты-спонсоры, то есть те, кто зарегистрировался на сайте раньше вас, и среди них есть тот, кто пригласил вас. После регистрации и активации в личном профиле вы найдете вашу персональную ссылку приглашения. Эту ссылку вам необходимо разослать вашим друзьям, коллегам, подписчикам и пригласить 5 человек, зарегистрироваться на нашем сайте. 5 человек – это минимальное необходимое количество для того, чтобы система заработала. Конечно, можно и нужно приглашать больше. В этом случае рост вашего инстаграма будет намного стремительнее. После регистрации наступает второй этап – активация вашего профиля. Вы уже отправили вашу ссылку приглашения вашим друзьям, и они, посмотрев это видео или узнав подробности от вас, конечно, тоже захотят подключиться к нашей платформе. Все они попадают к вам на первый уровень. Каждому будет также предложено подписаться на 11 аккаунтов Instagram. Теперь в числе этих 11 аккаунтов будет и ваш аккаунт. То есть с первого уровня у вас будет минимум плюс 5 подписчиков в Instagram. Далее каждый из них пригласит в систему еще по 5 своих друзей. Каждый приглашенный подпишется на вашего друга и на вас. То есть на втором уровне у вас будет еще плюс 25 подписчиков. Все приглашенные участники выполняют одни и те же условия. То есть 25 человек со второго уровня пригласят еще 125 участников, и каждый из них тоже подпишется на вас. Давайте посмотрим, что у нас получается. На первом уровне 5 человек, на втором 25, на третьем 125. Все вместе это 155 человек, которые подписались на вас. На первый взгляд кажется, что это не очень много, но давайте посмотрим, что будет дальше. На четвертом уровне уже 780 подписчиков, на пятом почти 3000, а на шестом минимальное количество подписчиков почти 20000. Почему минимальное? Потому что мы сейчас считаем, что каждый выполнит программу минимум и приведет всего лишь 5 человек. Но скорее всего каждый будет рассылать свое приглашение всем своим друзьям и придет не 5, а 10, 15, 20 человек и тогда на шестом уровне это уже будет не 19 и даже не 50, а может быть 250 тысяч подписчиков. Начиная с седьмого уровни становятся платными, но суммы совсем небольшие. Тысяча рублей за почти 100 тысяч подписчиков на седьмом уровне. Две с половиной тысячи рублей за 500 подписчиков на восьмом. На девятом уровне минимальное количество подписчиков 2,5 миллиона стоит всего 70 тысяч рублей. А на десятом уровне, если каждый будет выполнять только минимум, вы получите уже 12 миллионов подписчиков. Сколько будет, если каждый сделает не 5, а больше подписчиков? На нашем официальном сайте есть калькулятор, где можно посмотреть, как будет меняться количество подписчиков в зависимости от количества активированных участников на каждом уровне. Поиграйте с цифрами, это очень увлекательно. Итак, теперь вы понимаете, как увеличиваются подписчики в вашем Инстаграме. Что тут нет никакой магии, просто математика. При этом очевидно, что мы никак не связаны с вашим аккаунтом Инстаграм. Подписчики принимают решение подписаться на вас сами. Делают это, используя официальное приложение Инстаграм самостоятельно. Поэтому совершенно исключены какие-либо ограничения и наказания со стороны Инстаграм, в отличие от большинства сервисов накруток массфоловинга и масслайкинга. Инстаграм даже не знает, по какой причине люди активно на вас подписываются. Теперь давайте разберем более подробный момент запуска и продвижения вашего аккаунта. Для того, чтобы все заработало, необходимо, чтобы каждый участник привел и активировал минимум 5 человек. Активировал – это значит, что каждый из этих 5 приглашенных подписался на 11 аккаунтов спонсоров, в том числе и на вас. Третий этап – это запуск вашего продвижения. Как рассказать друзьям и привлечь больше людей максимально просто и быстро? На самом деле мы все уже продумали, есть несколько способов. Первый и самый лучший способ – это кнопки шаринга, которые находятся в разделе «Задачи» вашего личного кабинета. Они позволяют выбрать и отправить сообщение сразу всем вашим друзьям всего в несколько кликов мыши. Как это сделать, есть отдельная видеоинструкция внутри вашего кабинета. Также вы можете, конечно, отправлять вашу ссылку приглашения вручную через любую социальную сеть или мессенджер. Второй способ – разместить свою ссылку приглашения у себя на стене во всех соцсетях. Разместить ее на стенах в группах и сообществах, в которых это возможно. Отправить в групповые чаты ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, Вайбер. В общем, везде. Третий способ подходит тем, кто не умеет или не хочет делать это самостоятельно. Вы можете обратиться к нам, и мы разошлем вашей целевой аудитории в половиной 2500 приглашений и точно соберем вам большой крепкий первый уровень. Причем в рассылке не будет указан ваш аккаунт, так что никто не заподозрит вас в спаме. Но каждый, кто придет по этому приглашению, встанет к вам в первый уровень и подпишется на ваш инстаграм. К слову, это отличная реклама и как бонус мы делаем рассылку, собирая ее по вашим хэштегам. Но услуга платная стоит 1000 рублей. И еще один немаловажный плюс, что у вас на первом уровне будет не 5 не 10, а от 20 до 50 активных людей, что даст прирост подписчиков в геометрической прогрессии. В общем, настоятельно рекомендуем. Наша система почти идеальна, но всегда есть человеческий фактор и человеческая лень, которая звучит как «Зачем что-то делать, когда можно ничего не делать?». Мы заметили, что 30% людей, которые регистрируются в нашем сервисе, не доходят до активации и решили сделать так, чтобы не делать стало невозможным. Чтобы активировать первый уровень, трудолюбивый человек тратит в среднем 15-20 минут. То есть можно говорить о том, что первый уровень можно сделать всего лишь за один день. А это значит, что каждый уровень можно сделать за один день. И тогда получается, что шестого уровня можно достичь за 6 дней, а десятый уровень и 12 миллионов подписчиков на десятый день. Так почему бы это не сделать? Почему бы не потратить каждому из нас 15 минут своего времени, чтобы на 10 день у вас было 12 миллионов подписчиков? Для того, чтобы люди не откладывали на потом то, что можно сделать сейчас, мы внедрили жесткую мотивацию. Каждому новому участнику дается только 2 дня на активацию, иначе его профиль сгорает. Это нетрудно, многие активируются за 30 минут. Система будет вам напоминать о том, что вы должны сделать и подсказывать, как помочь тем, кто застрял у вас на первом уровне. В вашем профиле есть раздел задания, где вы можете посмотреть все ваши текущие задачи по работе с вашим первым уровнем, а также ваши персональные задания. Кстати, несколько слов про персональные задания, это очень важно. Кроме напоминания о том, что нужно сделать с вашим первым уровнем, там есть и другие задания, которые также необходимо выполнять. Я расскажу, какие это задания, но сперва давайте разберемся, что такое охват. Охват – это количество людей, которые хотя бы один раз увидели ваш пост или рекламное объявление. А чтобы они его увидели, Инстаграм должен его показать. После того, как у вас начнет стремительно расти количество подписчиков, у вас начнет падать охват. Подписчики подписались на вас не потому, что им очень интересен ваш профиль, а потому, что это условия нашего сервиса. Следовательно, они не будут следить за вашим инстаграмом, лайкать и комментировать посты, а также смотреть ваши сторис. Раз ваши посты не набирают просмотры, инстаграм решит, что они неинтересны и вскоре перестанет вообще показывать ваш профиль кому бы то ни было. То есть подписчиков будет много, а пользы мало. Чтобы это не произошло, есть персональные задания. Лайки, комментарии, просмотры сторис. Возможно, в будущем появятся и дополнительные задания. Итак, персональные задания на каждый день. Нужно поставить 10 лайков, написать 5 комментариев, посмотреть 3 сторис. Вы можете выполнять задания ежедневно, можете через день, а можете раз в 3 дня. Что это значит? Выполнение заданий всегда взаимно. То есть, если вы выполняете задание каждый день, в ответ вам ставят лайки, комментируют и смотрят ваши сторис тоже каждый день. Если вы это делаете раз в три дня, то и вас лайкают, комментируют, смотрят ваши сторис раз в три дня. Реже, чем раз в три дня выполнять задание нельзя, иначе ваш аккаунт в системе Пирограмм будет деактивирован, то есть на него перестанут подписываться. Возможно, это кажется сложно, но на самом деле вы будете делать то же самое, что и так делаете каждый день. Просто добавится еще 11 аккаунтов. Но что делать, если вы не хотите этого делать? Конечно, можно не работать и провалить охват, но мы этого не допустим, потому что профиль будет деактивирован и рост подписчиков в вашем аккаунте остановится. Но есть еще третий вариант для ленивых. Можно платить 500 рублей в месяц, и тогда эту работу за вас будут выполнять другие пользователи, а вы будете получать полный объем лайков, комментариев и просмотров. Если у вас до сих пор нет ссылки приглашения, прямо сейчас попросите ее у того, кто прислал вам это видео. Если остались вопросы, попросите его помочь вам зарегистрироваться, активироваться и пригласить друзей. Выполняйте ежедневные задания и смотрите, как стремительно растет количество ваших подписчиков. И знаете, что бы ни случилось, ваши подписчики всегда останутся с вами, если у вас интересный контент. Пользуйтесь сейчас, пока это бесплатно. Спасибо вам за просмотр этого видео и не забудьте отправить его вашим друзьям вместе со своей ссылкой-приглашением.